Адвентист и война. Часть пять. Ложное исповедание. Хитрая уловка. Реформационное движение, твердо стоящее на старых утвержденных принципах, на путь которого было пролито так много света, прокладывало себе дорогу не только в Европе, но и в других регионах. Когда их членство и влияние возросли. Руководство Большой Церкви Адвентистов 7 дня 2 января 1923 года провело встречу в Гландии, Швейцария, чтобы посоветоваться относительно вопроса о войне и найти способ противодействия быстрому росту реформационного движения. Поскольку адвентистские руководители не смогли найти ни одного способа исправления грубой ошибки, которая главным образом и привела к созданию этого движения, они прибегли к хитрой уловке. Совершая внешнее на словах, исповедания, они снизошли до того, чтобы сказать. И в мирное, и в военное время мы отказываемся от участия в актах насилия и кровопролития. Фраза о ложной свободе. Если бы на этом была поставлена точка, то это положительное высказывание давало бы надежду на исцеление раскола в теле церкви. Но это высказывание было продолжено. Но мы предоставляем каждому члену нашей церкви абсолютную свободу служить своей стране во всякое время и на любом месте, в соответствии с тем, как им подсказывают их личные убеждения совести, Гланд, Швейцария, 2 января 1923 год. По нашему мнению, это то же самое, что сказать, мы не согласны с войной, но вы делаете все, что позволит вам ваша совесть. Опять вводится этот предательский обман свободы совести, разрушающий обязанности по отношению к закону Божьему и повиновении ему. Он запутывает вопрос почти до неузнаваемости. Кроме того, это было, мягко говоря, откровенным признанием того, что они совершили большую ошибку, отправляя наших братьев на строевую службу в 1914 году. Но теперь, вместо признания этой ужасной, с далеко идущими последствиями ошибки, перед теми, с кем они так жестоко поступили, и кого несправедливо исключили от церкви, они, частным образом посовещавшись, согласились ввести эту новую, обманчивую позицию. Это несло все признаки ложного признания, сделанного перед лицом результатов своего отступничества. Реформаторы были вынуждены отвергнуть эту новую позицию, поскольку она не восстанавливала верные души в их законном положении и не возвращала к библейским стандартам. Не произведено никакого изменения. Кроме того, об этой новой позиции не было заявлено никакому правительству с целью внести поправку в предыдущие заявления, как это ясно показал ответ, полученный по запросу. Приведем следующий короткий отрывок из письма от 30 декабря 1927 года из Министерства вооруженных сил в Берлине, Германия, адресованного скандинавскому офису реформационного движения в Копенгогене, Дания. В архивах Министерства вооруженных сил находится письмо, написанное 6 августа, а не 4, 1914, подписанное Х. Ф. Шубертом. Никаких изменений или дополнений к написанному 6 августа 1914 года не было внесено. Вам должно быть ясно, что это означает. Адвентистская молодежь по-прежнему заявлена перед правительством в качестве активных солдат, готовых к строевой службе, и документы из Гланда, утверждающий, что они отказываются. Участвовать в актах насилия и кровопролития не стоит и той бумаги, на которой написан. Далее мы увидим, что опасения в этом отношении оказались оправданными. Развертывается испытание номер два. В то время как европейские страны все еще лотали последствия кровавого столкновения 1914-1918 годов, и на них давили репарации, взимаемые по Версальскому договору, Одна политическая фигура воспользовалась унизительным положением Германии, чтобы заманить страны в другой, еще более смертоносный конфликт. Фюрер Адольф Гитлер под ложным предлогом и с фанатичным националистическим рвением создал фантастическую военную машину со смертоносной ударной мощью. Его первые смелые шаги и большой успех сплотили вокруг него немецкий народ в сатанинском единстве, но это все более озлобляло окружающие союзные государства. В этом диком энтузиазме религия была забыта и заменена националистическим идолопоклонством. Хай Гитлер стала общим приветствием. На самом деле это означает «спасение в Гитлере». Вне закона и запрещены. Реформационное движение адвентистов седьмого дня вскоре оказалось в опасности. Определенная позиция против насилия и кровопролития, а также соблюдение субботы, уподоблявшие нас евреям, которых Гитлер считал своими открытыми врагами, естественно привели к судам и преследованиям. События начали происходить уже вскоре. Реформационное движение было провозглашено врагом государства и публично объявлено вне закона указом номер 1. ВИО от 28 февраля 1933 года, а 29 апреля 1936 года оно было официально запрещено и все имущество было конфисковано. Позиция адвентистов седьмого дня. Взглянув теперь на Большую Церковь Адвентистов седьмого дня, где мы их находим? Как мы уже сказали, церковь все еще была зарегистрирована перед государством в качестве посылающей солдат на строевую службу, несмотря на сделанное для отвода глаз в Гланде, Швейцарии, в 1923 году утверждение о своем неучастии в военных действиях. Сто процентов за Гитлера. «Адвентистский вестник» — официальное издание церкви адвентистов седьмого дня в Германии. 1 января 1937 года опубликовала фотографию, где изображены студенты. Адвентисты седьмого дня — будущие проповедники, перед своей семинарией во Фриден-Сау, выстроившиеся в нацистской форме во время инспекции официальными лицами из правительства. Было объявлено, что Фриденсоу принадлежит к тем общинам, которые на 100% голосовали за Фюрера. Когда при свитеру Ц. Х. Ватсону, бывшему президенту Генеральной конференции, был задан вопрос о режиме Гитлера, он дал следующий ответ. Мы можем славить Бога за нынешнее правительство. Гитлер получил власть от Бога. Есть целый ряд заявлений из официальных публикаций АСД, которые показывают, что лидеры церкви адвентистов восхваляли Гитлера как посланного Богом. Даже если лидеры были вначале под некоторым давлением, руководитель Ассоциации адвентистских медсестер Хульда Йост, которая, как было сказано, лично знала Гитлера, вступалась за них. В результате церкви оставались открытыми на компромиссной основе, но это было куплено дорогой ценой. Церковь адвентистов во второй раз связала себя с царями земными в полном вероотступничестве, сражаясь и умирая за Гитлера и его приспешников. Заявления в адвентистских изданиях, подобные приведенным ниже, указывают на печальную тенденцию. «Мы находимся теперь в вихре всемирных событий». Великое время должно найти и великих людей. Поэтому мы не только доброохотно подчиняемся этому, но и с радостью исполняем всякую требуемую от нас службу. К тем, кто потеряют при этом свою жизнь, могут быть применены слова «нет больше той любви», как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15, 13. Будем помнить всех наших воюющих мужчин, и в особенности наших братьев, с готовностью рискующих своей жизнью за родину и за оставшихся дома. Давайте молиться также за фюрера и его сотрудников. Адвентбат, 1 октября 1939 год. Дух пророчества предсказывал, что руководство будет выражать подобные чувства. В перспективе нас ожидает постоянная борьба с риском тюремного заключения, потери собственности и даже самой жизни, чтобы защищать закон Божий, устраненный человеческими законами. Светская политика будет тогда принуждать к внешнему соблюдению законов страны ради мира и безопасности. И некоторые даже будут пытаться оправдать такой образ действий, основываясь на словах Писания. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Существующие же власти от Бога установлены. Свидетельство для церкви, том 5, страница номер 712. Это то, что произошло во время Второй мировой войны, и, согласно предсказанию сестры Уайт, должно было произойти после «короткого времени мира». Мне вновь были показаны жители земли, и вновь все пришло в крайнее смятение. Повсюду свирепствовали вражда, войны и кровопролитие, а также голод и эпидемии. Свидетельство для церкви, том 1, страница номер 268. Божий избранный народ. Вспомним четко выраженное утверждение из свидетельств для церкви, том 9, страница номер 17. Которая говорит, страшные испытания и переживания ожидают Божий народ Дух войны возбуждает народы во всех краях земли Но среди этого грядущего времени скорби, скорби, какой не бывало с тех пор, как существуют люди, Божий избранный народ будет стоять непоколебимо Факт остается фактом что теперь номинальная церковь адвентистов седьмого дня совершенно не прошла оба суровых испытания. Церковь отступила. Но поскольку было сказано, что избранный народ Божий будет стоять непоколебимо, то очевидно, что должен быть и верный остаток, который будет стоять непоколебимо. Он и называется Божий избранный народ, что указывает на то, что Бог избрал их как остаток из великого отступничества, чтобы они были его народом. На это указывал пророк Осия в словах «И скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог». Осия 2, 23. Стояли непоколебимо. Теперь мы вернемся еще раз к группе меньшинства верных членов, которая государственным указом объявлена вне закона и запрещена. Как они живут? Их путь вошел в историю как окрашенный кровью верных мучеников, которые испытали тюрьмы, пытки и даже смерть, чтобы не бесчестить своего Бога и его святой закон. Да, многие были брошены в тюрьмы, и немало верующих запечатлело свои убеждения кровью жизни. Они доказали свою верность до смерти, и их ждет венец победы. Слава Богу за этих стойких защитников истины в этом реформационном движении. Они в самом деле были столь же верны, как стрелка компаса верна полису. Это достойные примеры для нас, которым стоит следовать в последнем великом испытании воскресным законам, которое сейчас вырисовывается перед народом Божьим. Окажемся ли вы и я верными? Дай Бог! Ложные ожидания откорректированы. В ответе нуждается еще один большой вопрос. Вы можете спросить, не собираетесь ли вы через эту информацию поколебать мою уверенность в руководящих адвентистских братьях? Реформация, очевидно, должна была произойти. Но должна ли она была начаться с руководства, на которое мы так склонны взирать? Послушайте Божественный совет. Господь часто действует совсем не так, как мы предполагаем. Он удивляет нас, проявляя свою силу через людей, которых избирает Сам, проходя при этом мимо тех, через которых мы надеялись получить свет. Бог желает, чтобы мы приняли истину за ее собственные достоинства лишь потому, что это истина. Те, кто не привык к самостоятельному исследованию Библии и рассуждению над словом, во всем доверяют старшим братьям и соглашаются с выработанными ими решениями. Таким образом многие отвергнут вести, посылаемые Богом своему народу, если их не примут руководящие братья. Свидетельство для проповедников, страница номер 106, 107. Это точно соответствует довольно сильному выражению, которое использовал Божий пророк Иеремия. «Так говорит Господь, проклят человек» который надеется на человека, и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Иеремия 17:5 Отношение рядовых членов церкви. Будет ли эта реформация, как и любая другая божественная весть, с легкостью принята большинством членов церкви адвентистов седьмого дня? Вот ответ Бога, те... Кому возвещают истину, редко интересуются, правда ли это. Обычно они задают вопрос, кто отстаивает ее. Люди оценивают истину по количеству принявших ее, и до сих пор слышится вопрос, уверовал ли в это кто-нибудь из ученых или религиозных вождей. К подлинному благочестию люди и сегодня относятся ничуть не благосклоннее, чем во времена Христа. Желание веков, страница номер 459. Великий американский президент Авраам Энклин сказал, «Я не обязан победить, но я обязан быть верным. Я не обязан иметь успех, но я должен жить в том свете, который имею. Я должен стоять рядом с любым, кто стоит правильно, стоять рядом с ним до тех пор, пока он прав, и расстаться с ним, когда он пойдет неверно». Пусть эти слова будут девизом также и нашей жизни. Результаты предоставления свободы совести Мы чтим закон Божий, содержащийся в десяти заповедях, согласно тому, как он объясняется в учении Христа и практически демонстрируется в его жизни. По этой причине мы соблюдаем субботу седьмого дня как священное время. Мы воздерживаемся от светского труда в этот день, но с удовольствием занимаемся необходимой работой и делами милосердия для облегчения страданий и возвышения человечества. И в мирное, и в военное время мы отказываемся от участия в актах насилия и кровопролития. Мы предоставляем каждому члену нашей церкви абсолютную свободу служить своей стране, во всякое время и на любом месте, в соответствии с тем, как им подсказывают их личные убеждения совести. Глант Швейцария, 2 января 1923 год. Румыния 1924. Служба в армии и участие в войне не являются ни соглашением с миром, ни признаком Вавилона. Участие в войне – это чисто гражданская обязанность. Что касается войны, то наша молодежь будет исполнять свои обязанности также и по субботам. П.П. Паулини, Пророчество, страница номер 39. Югославия 1925. Учение писаний, говорящие «отдавайте кесарю кесарева» во всех отношениях применимы к адвентистам. Они сознательно исполняют требуемую от них военную службу с оружием в руках, как в военное, так и в мирное время. Большое число адвентистов доблестно проявили себя в мировой войне, и грудь многих украшают полученные за храбрость медали высшего достоинства. Адвентизм, страница номер 53. Россия, 1924 и 1928. Мы убеждены в том, что Бог в своем проведении расположил сердце нашего незабвенного Владимира Ильича Ленина, и дал мудрость ему и его ближайшим сотрудникам, в деле организации единственного в мире прогрессивного и своевременного государственного аппарата. По этой причине адвентисты седьмого дня также желают быть одним из цветков, в общем букете верующих граждан Социалистической Федеральной Республики. Вероучение адвентистов седьмого дня позволяет их членам иметь свободу совести в отношении военной службы, и не пытается предписывать им поступать так, или иначе, по всему вопросу, и каждый член, руководствуясь своей собственной совестью, лично сам отвечает за свое отношение к военной службе. Комитет конференции, Липсад Генрих Иванович, президент. Шестой Всесоюзный съезд адвентистов седьмого дня 1928 года, настоящим разъясняет и постановляет, что АСД обязаны отдать «Кесарева Кесарю», а Божие Богу, неся государственную и военную службу, во всех ее видах, на общих для всех граждан законных основаниях, резолюция, принятая шестым съездом церкви адвентистов седьмого дня России, Москва, 19 мая 1928 года. Война во Вьетнаме Во время войны во Вьетнаме в адвентистском журнале «Review and Gerald» была помещена следующая информация. Сообщение служебного органа Генеральной конференции АСД в США от 23 декабря 1965 года. Начальник военно-воздушных сил США сообщил нашей организации, что будет назначен на службу военный проповедник Вэхолл для адвентистов седьмого дня во Вьетнаме, близ Сайгана. Это будет большой помощью адвентистам, так как число солдат-адвентистов ежедневно растет. Число мобилизованных во Вьетнам ежедневно увеличивается. Власть дает возможность церкви и в дальнейшем определять братьев в военные проповедники, которые служили бы увеличивающемуся числу солдат-адвентистов. Мы благодарим Бога за службу наших военных проповедников в униформе. Для этой работы требуется много жертв, но возможности службы и награды велики. Кларк Смит, США 1965 года Персидский залив 1991 Согласно сообщению печати, из всего числа 500 тысяч солдат Соединенных Штатов, участвовавших в войне в Персидском заливе, было от двух до двух с половиной тысяч адвентистов, вместе с подразделением адвентистских священников, обслуживающих их. Один из адвентистских военных священников сообщил, что 90% адвентистов в армии Соединенных Штатов, участвующих в сражениях в зоне Персидского залива, по всей вероятности, являлись солдатами, носящими оружие. 16 февраля все священники союзной армии в Персидском заливе совершали служение солдатам всех родов войск, в их полном боевом оснащении. Отмечается и то, что Соединенные Штаты теперь имеют совершенно добровольческую армию, так что эти адвентисты пошли в ряды американских вооруженных сил добровольцами. Каждый же солдат за добровольную готовность к сражению получал наличными деньгами девять тысяч долларов. Спектрум, адвентистский форум, 1991 год, том 21, номер 2, страница номер 7. Адвентисты отменили призыв на Украине, 2014 год. Спустя четыре месяца после издания закона о всеобщей мобилизации украинского населения, в интернет просочился текст письма Генштаба Вооруженных сил Министерства обороны Украины от 17 апреля 2014 года. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Поддержал предложение церкви адвентистов 7-го дня по освобождению верующих граждан от призыва на военную службу по мобилизации. Соответствующие указания даны военным комиссариатам. Об этом Генштаб сообщил в письме номер 30-1/1186. Отметим, что местным законам о воинской обязанности и военной службе не предусмотрено освобождение от призыва военнообязанных вероучение которых не позволяет пользоваться оружием, или война противоречит их религиозным убеждениям. При этом не определен и порядок прохождения службы по мобилизации в условиях военного положения верующих граждан законом об альтернативной, невоенной службе. Генштаб военных сил Украины решил освободить адвентистов от военных сборов, поскольку, это может привести к отказу от выполнения приказов командиров по религиозным убеждениям. Позиция АСД в России, 2015 год. Позиция Церкви Адвентистов седьмого дня, на сегодняшний день, имеет только рекомендательный характер, следующего содержания. Истинное христианство являет себя и в надлежащем исполнении гражданских обязанностей. Как законопослушные граждане, адвентисты желают добросовестно служить своей стране, не нарушая при этом Божьих заповедей. Церковь АСД рекомендует молодым людям, призываемым в армию, как в мирное, так и в военное время, идти в те части, которые не участвуют в актах насилия и кровопролития. Адвентисты обычно не служат по найму в строевых частях вооруженных сил, а в тех случаях — когда военная служба является обязательной, они просят предоставить им право на службу без оружия. Адвентисты предпочитают несение воинской службы в медицинских частях или альтернативную гражданскую службу, АГС. Во время военных действий это забота о раненых и умирающих. Адвентисты могут таким образом исполнять свой гражданский долг перед Отечеством, оставаясь верными своим религиозным убеждениям. Церковь признает право каждого верующего на выбор им формы исполнения своего гражданского долга. Тем же, кто приобщился к церкви, будучи кадровым военнослужащим, не возбраняется оставаться верными своему призванию, если это не противоречит учению Священного Писания и данным рекомендациям. В своем повседневном служении церковь АСД вспоминает о воинах и защитниках Отечества — Возносит молитвы о сохранении их жизни, по мере имеющихся у нее возможностей, заботится об их благополучии. Основы социального учения Церкви Христиан АСД в России Газета «Сокрытое сокровище» номер 2, 214, февраль 2015 года Некоторые выдержки из книги «Подражайте вере их» Страница 18 Наш старший брат во Христе, Отто Вельб, который в годы Первой мировой войны в течение четырех лет терпел преследование за веру, был одним из первых руководителей, давших четкое свидетельство о том, что мы не можем принимать участие ни в политике, ни в непосредственной или косвенной военной службе, потому что учение Христа запрещает это, и верующие должны быть наставлены в этом направлении. Реформационное движение, особенно его руководящие братья, везде давало такое свидетельство, как устно, так и письменно. Как следствие, уже 29 апреля 1936 года, реформационное движение адвентистов седьмого дня было объявлено вне закона. Мы воспроизводим письмо при свитеру Вельпу от начальника политической полиции, которое гласит следующее страница 27. В 1941 году Гюнтер Пиц, которого мы только что упоминали, был доставлен в лагерь освенцем за отказ работать в субботу. Во время ареста ему было 16 или 17 лет. В лагере ему приходилось тяжело работать и отстаивать субботу. Через шесть недель он был освобожден на короткое время. Его родители, братья и сестры не узнали его — они все плакали, когда увидели, каким худым стал этот молодой человек В течение приблизительно одного года он мог радоваться свободе, но потом был призван на трудовую службу, где оставался в течение трех недель За это время он посещал верующих, укрепился и радовался вместе с ними в истине Затем он получил повестку о призыве на военную службу и был доставлен в Галли, где встретился с братом Пача, его хорошим другом, и собратом по вере. Они оба начали борьбу и отказались от военной службы. По приказу Гиммлера брат Виктор Пача и брат Гюнтер Пиц были оба расстреляны в один день, вследствие их верной стойкости. Они были хорошими друзьями в жизни и остались ими и в смерти. Оба остались твердые в своем исповедании веры. Страница 53. В концентрационных лагерях был мир без Бога. Даже больше мир, противившийся Богу. Оккупанты запрещали любой вид религиозной деятельности, любой религиозный предмет и даже любую вполголоса произносимую молитву. Даже умирающим не предоставлялось это утешение. Над всем религиозным смеялись и издевались. В обращении с заключенными эсэсовцы не ощущали никаких ограничений какой-либо из божьих заповедей, даже естественного кодекса этики, который Бог вложил в сердце каждого человека, даже в сердце язычников.